Сегодня мы с вами продолжаем чтение четвертой части нашего расследования о золоте СССР. Ссылку на сайт я, как обычно, приложу вам в описании под видео. Обстоятельства захвата арестованного имущества и земель АСР Арестованное имущество и земли, принадлежащие АСР ТАН, в ходе расследования уголовного дела номер 141695 по распоряжению Шаймиева, находящегося в сговоре с другими должностными лицами, были переданы и перерегистрированы на вновь компанию ООО Trade. Эта компания создана ими специально для использования арестованного имущества «Асертан» по поддельным документам мошенническим путем. Руководители ООО «Софттрейд», находящегося под контролем Шаймиева, завладели арестованным имуществом Асертан, а именно базой ТАН, нежилыми другими помещениями, а также 8, 10, 6 машинами разных марок и залоговым имуществом Асертан, находящимся в залоге банки АКБ Заречи, а именно десятками автомашин, Тремя вертолетами с овощехранилищем, земельным участком общей площадью 48 гектар, находящимся в собственности Ассертам, и всего на общую сумму не менее 200 миллионов долларов США. Среди захваченного имущества АСРТАН имелась база ТАН стоимостью около 1,5 миллиона долларов США. Участники преступного сообщества под контролем Шаймиева с участием генерального директора ООО Софт Трейда Николаева под залог этой базы взяли в Сбербанке 100 миллионов евро, часть которых передали Амирову, Сафарову, Вазанову в качестве взяток, чтобы те скрыли факт убийства Ахмедиева. Из взятых 100 миллионов евро под залог базы Николаев и другие так и не возвратили Сбербанку Татарстана 2 миллиарда 400 миллионов рублей, в связи с чем в настоящее время возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что к этой операции по захвату активов АСРТАН и взятию денег в Сбербанке под залог базы ТАН причастны два брата Хамидулины а также граждане Сотников и Яросланов. Они же являются участниками, преступник... участниками преступного сообщества и учредителями ЗАО «Софттрейд» и ООО «Софттрейд». Эти же лица 15 июня 2009 года осуществили нападение на меня Шашурина, причинив телесные пров... повреждения, когда я зашел на территорию собственной базы в поселке Салмачи, город Казань. После нападения участники этой преступной группы думали, что я мертвый, так как я после нападения потерял сознание и лежал без движения. Эти преступные действия совершены после того, как был опубликован рабочей группой по борьбе с коррупцией 20 апреля 2009 года доклад, в котором были указаны факты коррупции руководства Татарстана, причастность их к заказным убийствам, и факты сокрытия убийств руководителями прокуратуры и МВД Татарстана. Указанный мошеннический захват Шаймиевым и его группой арестованного имущества Сыртан и ООО фирмы «Сертан» происходил при участии сотрудников прокуратуры и МВД Республики Татарстан без решения суда, в то время когда в отношении меня Шашурина СП, уголовное дело номер 14, шестнадцать девяносто было прекращено. Данное дело трижды прекращалось. Первый раз в 1996 году Верховный суд Республики Татарстан, рассматривающий это уголовное дело, по существу признал, что в моих действиях отсутствует состав преступления и оправдал меня. Однако под давлением Шаймиева суд дополнительно Суд по отдельным эпизодам направил уголовное дело на дополнительное расследование. После дополнительного расследования прокуратурой Ульяновской области в 1998 году уголовное дело полностью прекращено за, за отсутствием в моих действиях состава преступления и в решении о прекращении дела указано о необходимости возвращения мне изъятых денег и имущества. Но после очередного вмешательства высокопоставленных должностных лиц прокуратуры Татарстана и Шаймиева это решение отменено. И расследование дела было передано в Генеральную прокуратуру РФ. После еще двухлетнего расследования этого уголодного дела под, уже под номером 18-230278-02 оно 12 января 2004 года Генеральная прокуратура РФ также было прекращено уже в третий раз за отсутствием в моих действиях состава преступления. В этом окончательном постановлении Генеральной прокуратуры РФ принято решение о снятии ареста с арестованного ранее имущества и денежных средств возвращения этих денежных средств и имущества владельцу компании. Однако ни денежные средства, несмотря на иски мной в суд, ни имущество мне, владельцу ООО фирмы Сертан до настоящего времени не возвращено, поскольку Шаймиф М.Ш. воздействует на судей. Кроме того, на землях, принадлежащих мне, как президенту ООО Сертан, на праве собственности. Сотрудниками прокуратуры, милиции, представителями администрации президента Республики Татарстан построены для себя виллы и дорогостоящие дома, числом не менее 300 единиц. Причем эти виллы и дома построены за счет средств, похищенных со счетов Ооо Сертан и взятых в качестве кредита под залог базы Сертан. Обстоятельства хищения вертолетов. В ходе следствия по уголовному делу у чеченских авизо были вскрыты факты хищения в Татарстане. 60 вертолетов Ми-8, часть вертолетов была похищена через Ассертан. По отдельным хищениям возбуждались уголовные дела. Однако виновных в этих хищениях не были привлечены и уголовные дела незаконно прекращены. В ходе следствия по этим уголовным делам были установлены заказчики и исполнители этих хищений путем мошенничества, а также заказчики и исполнители многочисленных заказных убийств. Вина всех лиц была доказана, однако большая часть из них так и не была доведена до суда. В связи с блокированием этих дел со стороны Шаймиева а также руководитель правоохранительных органов Татарстана. Хищениями вертолетов руководили непосредственно Сафаров и Вазанов, которые затем и скрывали эти преступления. По фактам хищения вертолетов установлено, что три вертолета были похищены из АСРТАН в 1994 году по документам, подписанным председателем комитета по госимуществу Татарстана Газизулиным директором авиакомпании «Авиалинии Татарстана» Нестеровым и бывшим директором аэрофлота Хакимулиным. Эти вертолеты были в залоге банка. Все доказательства собраны, но по непонятным причинам прокуратура Республики Мариэл, занимающаяся по указанию Генеральной прокуратуры РФ следствием, дважды незаконно прекращала это уголовное дело, один из этих трех вертолетов был заразбит в, в результате авиационной катастрофы, происшедшей по вине пьяных сотрудников ЗАО ТАТ «Нефтепродукт». В результате погибли пять человек, а летчики получили тяжкие телесные повреждения. Однако, несмотря на тот факт, что не было официальной регистрации данного вертолета и допуска судна к полету, так как не было разрешения страховки, тем не менее, подставные лица смогли получить страховку в несколько миллионов рублей и присвоить ее. И эти действия покрываются сотрудниками правоохранительных органов, расследующим это уголовное дело. Шесть вертолетов были похищены по указанию Шаймиева через КБ Татторгбанк Тат э, с участием бывшего премьер министра Татарстана Сабирова последний в ходе следствия дал показания, что он это сделал по распоряжению Шаймиева. Шаймиев же под давлением рикетиров поделил указанные вертолеты между собой бандитами, оставив себе четыре вертолета, а бандитам отдал два. В результате этого преступления был убит настоящий собственник шести вертолетов, бывший депутат Верховного Совета РФ от Челябинской области Лежнев. Семь вертолетов по указанию Шаймиева были похищены с территории Казанского вертолетного завода через фирму «Виджина», которая приобрела их в 1992 году. При этом после приобретения вертолетов тут же были, были убиты руководители фирмы «Виджина» Видисенков и его водитель «Солдатов». Вертолеты по распоряжению директора вертолетного завода Лаврентьева, находящегося под непосредственным контролем Шаймиева, были угнаны и перепроданы за границу. После убийства Ведесенкова и Солдатова деньги от реализации похищенных вертолетов перешли под контроль руководства Татарстана и МВД. При этом из Эквадора Часть оплаты по имеющимся данным была осуществлена в виде партии наркотиков. Часть оплаты по имеющимся данным была осуществлена в виде партии наркотиков, которая через Опг Тагирьяновские была продана для реализации наркодельцам по всей европейской части Рф. 14 вертолетов было этой же преступной организации похищено через город Нижний Камск. Но при каких обстоятельствах мне неизвестно. Кроме похищенных вертолетов было установлено также хищение 18 вертолетных двигателей. Под их залог в банке Заречье, город Казань, был получен кредит в сумме 1 миллиард рублей. При этом участники этой сделки Зарахович, Скрябин, Батягин и муж, управляющий банком Девятов, были убиты. Однако один из главных учредителей банка Заречья Лаврентьев использовал похищенные двигатели для сборки вертолетов, тем самым скрыв себестоимость судов. Мой сосед Батягин Александр рассказал мне, что в банке Заречье было заложено в 1991 году 18 вертолетных двигателей, и под них был получен кредит в 1 миллиард рублей. Эти двигатели пошли на вертолеты, которые пошли в Сибирь в обмен на золото и серебро. Двигатели были отобраны у коммерсантов, владевших этими двигателями, без какого-либо оформления. Рейдерский захват ТОО авиакомпании ТАН. Противопа противоправная деятельность организованной преступной организации под руководством Шаймиева по захвату ТОО авиакомпании ТАН в 1993 году заключается в следующем. ТОО авиакомпания ТАН была создана по моей инициативе 6 января 1993 года учредителями, учредителями на момент создания ТОО авиакомпания ТАН с общим уставным капиталом в 120 миллионов рублей были АСерТАН, где я являлся учредителем с 95 процентами доли с уставным взносом в ТОО авиакомпания ТАН в сумме. 40 миллионов рублей, то есть 30 процентов. А Ассертан передал ТОО авиакомпания ТАН» реально автомашины КамАЗ, автомобиль Рав и автомобиль Волга, а также оборуд оборудование для самолета Як-40 и денежные средства в сумме 25 миллионов рублей. Другими учредителями являлись также ОКБ Сокол, Цараев УМ. 40 миллионов рублей в виде самолета Як-40, самолетных двигателей, автомашины. И третьим учредителем являлся аэропорт Казань, директор Султанбеков СМ в виде помещения аэропорта. Генеральным директором ТОО «Авекомпания ТАН» был назначен Хакимулин АМ. При создании этой компании никакого участия государства в организации ТОО авиакомпания ТАН не имела в период с 1993 и в дальнейшем вплоть до 1996 года. 27.09.1993 года на второй день после моего ареста в Москве Шаймиев, согласно протоколу собрания учредителя СРТАН, увеличил сумму в уставном капитале ТОО авиакомпания Тан за счет средств Ассертан, передав без моего согласия этой компании три новых вертолета Ассертан стоимостью каждой по полтора миллиарда рублей. Но оценка этих вертолетов была занижена в несколько раз и указано, что эти три вертолета стоили якобы только 84 миллиона рублей. После внесения в уставной капитал этих вертолетов доля АСР -тан увеличилась до 53,6%. После того по распоряжению Шаймиева меня как учредителя ТО авикомпания ТАН с 53,6% долей без моего ведома Пятого ноября 1993 года, согласно протокола собрания номер шесть. <звы> <звы> так, потеряла. А, согласно протоколу собрания номер 6 Ассертан, вывели незаконно из состава учредителей, якобы по заявлению моего бывшего помощника Юсупова. И вместо Асертан была введена в качестве учредителя научно-производственная фирма НПФ Кулон, руководитель фахруддинов Аше. И якобы эта организация вместо Ассертан, внесла в, в уставной капитал вертолеты, которые принадлежали Асертан. В дальнейшем один из трех вертолетов был продан за полтора миллиарда рублей. 3 декабря 1993 года, чтобы скрыть факт незаконного вывода меня как президента Асертан из учредителей ТОО «Авиакомпания ТАН», 84 миллиона рублей из полученной от продажи этого вертолета полтора миллиарда рублей были перечислены на счет Асертан и таким образом якобы рассчитались с Асертан и полностью из и исключили из учредителей компанию Асертан без согласия ее владельца в последующем, чтобы скрыть это хищение вертолетов и рейдерский захват ТОО авиакомпания ТАН 21 апреля 1995 года, когда я задержался в тюрьме, по распоряжению Шаймиева без моего согласия ТОО авиакомпания ТАН была преобразована ООО авиакомпания ТУПАР В эту новую преобразованную компанию была включена дополнительно в качестве учредителя фирма ООО Лачин, которая была специально создана администрацией советского района города Казани 14 апреля 1995 года. Вместо учредителя аэропорта Казань, которую также незаконно вывели из состава учредителей. В дальнейшем за денежные средства, похищенные со счетов Ассертан и похищенных из Ассертан вертолетов Ми 8 Мтв номер двадцать заводской номер девяносто пять девятьсот Ми восемь Мтв номер двадцать семь ноль семьдесят восемь, заводской номер девяносто пять девятьсот шестнадцать. Ми восемь двадцать семь ноль семьдесят шесть, заводской номер девяносто пять ноль двенадцать. Ооо, авиакомпания Тулпар приобрела пять самолетов марки як сорок четыре штуки номер восемьдесят семь девятьсот шестьдесят шесть девяносто восемь сто девять и два самолета як 40 номер сорок 42 два и номер сорок 42 два которые сейчас и используются ООО авиакомпания Тулпар Базируется в том же аэропорту Казань, осуществляет перелеты по странам СНГ, Ближнего Востока, Европы, Центральной Азии, Исламской Республики, Пакистан. А прибыль от хозяйственной деятельности используют участники этого рейдерского захвата ТОО авиакомпании ТАН, в том числе и Шаймиев и его клан. Шаймиев, МШ. Злоупотребляя служебным служебными полномочиями за счет государства, увеличил капитал компании «Таиф», где учредителями являются его сыновья. Компания «Таиф» приобрела в собственность за 3 миллиона долларов США самолет Ту-154. Затем, через два года, заставил руководителей авиалинии «Татарстан» выкупить этот самолет у его сыновей, что было сделано. Но этот самолет, но уже этот самолет был продан за 9 миллионов долларов США после двух лет эксплуатации. Прибыль в 6 миллионов долларов США осталась у сыновей Шаймиева. Обстоятельства хищения стали. Шаймиев, Галимов и Сафаров. Также были причастны к хищению после моей изоляции в 1993 году через счета Асертан. 600, э, тон, ш, 600 тысяч тонн стали из Челябинского, 166 тысяч тонн стали из Магнитогорского и около 100 тысяч тонн из Липецкого металлургических заводов. Я неоднократно об этом заявлял в ходе следствия. Но в тот период правоохранительные органы Татарстана игнорировали эти мои показания и вообще уклонились от расследования этих обстоятельств. Вместе с тем, по этим фактам, мне лично бывший осужденный гражданин по кличке Алим из ОПГ 29-й комплекс, отбывающий наказание вместе со мной, рассказывал, что он был свидетелем. Когда гражданин Мишаков с использованием документов Ассертан через через НТК неоднократно совершал хищение большого количества стали и эшелонами направлял эту сталь в Германию, Италию другие страны, а оформлял похищенную сталь по документам об экспорте якобы на Украину. Полученные от продажи этой стали денежные средства аккумулировались на Кипре. К хищению стали были, хищению стали были причастны, кроме Шаймиева, Галинова, Сафарова, также депутат Государственной Думы Татарстана С. Ахмедханов и вице-премьер России сосковец Олег от, Мех... от Медханов предлагал Алиму и Мешакову квартиры за участие в реализации этой стали. Эту сталь также Мешаков поставлял на КамАЗ в набережные Челны, и за эту же сталь на заводе КамАЗ получали автомашины КамАЗы, которые передавались Гордону и которые продавал автомашины в Москве, и в других местах под контролем Лужкова и Сосковца. Эсад Митханов заявил, Алим является связным между ОПГ Тагиряновская и 29-й комплекс и Шаймиевым по выполнению заказов последнего на убийство неугодных для Шаймиева лиц. На сегодня закончим чтение. До следующего раза. В следующий раз будем читать про хищение алмазов и золота через компании.